Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев. И здесь вот наша команда, ребят, всем привет. И, в общем, мы находимся сегодня с вами на жилом комплексе Нового Альпика. И приехали показать вообще вам сам проект, что он как бы уже сдался давно, если вы вдруг не в курсе, рассказать вам про место. И здесь у нас есть одно предложение в продаже. Мы чуть позже поговорим про альтернативы именно в самом районе, сколько стоит и расскажем, сколько стоит это предложение. Кайф самого места, наверное, в том, что здесь легендарная девятая гимназия, в которой огромное количество родителей... Именно в городе Сочи хотел отдать своих детей Здесь рядом есть э, центральный стадион, центр единоборств, яхт-клуб Короче, вся вот эта спортивная инфраструктура То есть, если вы, например, хотите переехать сюда со своим ребенком И вот чтобы он у вас везде ходил и школы на секцию и домой И еще, возможно, в пятерочку ходил за молочком э, и хлебом перед ужином То, наверное, это будет очень хорошее предложение по расположению относительно центра как бы он здесь недалеко пляж Светланы ну, минут наверное 10 до да, пешком идти, 15 может быть да. Огромное обилие транспорта в общем вся инфраструктура есть но район как бы это не центральный это вот бытка у нас а мы вообще находимся в микрорайоне Фабрициуса но инфраструктура реально вот для ПМЖ очень даже неплохая само по себе предложение выглядит вот так давайте наверное я отойду к двери и мы посмотрим с вами его вот как вот мы сюда заходим огромная панорама два окна и хорошая планировка что это можно выделить в кухню-гостиную отдельную спальню где вот пацаны спрятались это гардеробная вы в гардеробке стоите а я вот значит из санузла вот сейчас вот так вот сниму в санузле у нас размещается хорошая ванна его кстати можно расширить тут талян предложил нам чуть-чуть подвигать перегородки но в квартире идет дизайн проект в подарок ладно момент кульминации сколько стоит 17,617 За 44,2 метра. 44, метра Сейчас людей наверняка Может быть уже начало бомбить Или вот уже подгорает а, да Взрыв, взрывается, взрывается там все а, Давайте поговорим просто про Альтернативы в районе, потому что они сейчас скажут Ну, как это у вас там В кузне говорят Ебать дорого Ну давайте поговорим про альтернативы Вот Пойдемте просто выйдем на балкон да, И все с вами прям лясы поточим а что вообще сколько стоит? Вот перед нами, например, вот начнем Сочи-Парка, да? Сколько в Сочи-Парке сейчас? Грубо говоря, 300. 300 ну, 300, если берем 350. видовые на море, 300 ну, 350 за такие площади. Так, хорошо. Но это стройка? 5, 5, 5. И это дальше? Ну, это выше гораздо, конечно. Возьмем Бытху. Атлантис, Белый дворец, Бытха 2016. Почем они? 500. Вот 400. Ну, если, опять же, берем там низкий этаж, там чуть побольше площади. Ну, будет когда по дороге, да. Хорошо. Если мы возьмем с вами Бригантину, которая здесь находится. Но в Бригантине нет там маленьких площадей, 8. там нет 45 метров. А, Фестивальный, вот мы только что с вами смотрели, тоже 400. Ну, 380-400. И 300, там у 500. вас прямо перед домом ездит железная дорога. Да. Но зато вот прям в доме есть пятерочка. Здесь, по сути, предложение. Но ну, если исходить из района, в рынке находится 395 тысяч за квадратный метр. При этом вы находитесь прям по соседству с санаторием Золотой Колос. Он прям вот здесь. То есть вы вышли туда и пошли гулять. Есть парковка. То есть левый сюда никто не заедет. Будет еще детская площадка. Ну и еще строится здесь корпус Новой Альпики. Номер это один, а вот мы стоим во втором. Да, так забавно получилось, такой коллапс произошел, что второй остался быстрее, чем первый. Но основная все-таки концепция покупки этой квартиры в том. <связывая> да. Не, вот поехали в центр. Я их называю, вот, короче, концепция основная в том, что здесь вы купите квартиру для ПМЖ, здесь у вас будет школа, здесь у вас будет секции и здесь у вас будет пляжи. Причем вид открывается достаточно неплохой на море. Здесь еще можно разместить какой-нибудь мебель ротанговую Небольшой, конечно, но столик там два стула здесь влезет и будете вот наслаждаться полоской моря. Вот такая, кстати, на камере она выглядит меньше, чем на самом деле вживую. Предложение, в общем, на сегодняшний день такое. Мы не будем особо вам рассказывать про то, там насколько оно интересно и так далее. То есть вы об этом напишите сейчас в комментариях, господа. Мы ждем, а вы пишите. Такое предложение, которое на сегодняшний день есть, вы его можете рассмотреть, можете приобрести. Дом сдан, все выписки, даже ипотеку его можно посмотреть. Да. Никакой проблемы в этом нет. Короче, господа, ссылочки внизу. С вами был я, Макс Репьев. И, в общем, вас тут всех слишком долго представлять. Короче, классные ребята.